Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик ⁇ Железная собака ⁇ шириной гусеницы 500, длиной базы 1,5. Бук здесь представлен на катковой подвеске, мягкой, независимой. Установлен двигатель ⁇ Ванчин ⁇ мощностью 15 лошадиных сил. Бук здесь представлен в стандартной комплектации на трансмиссии. Фара у нас уже входит в базу на 36 Вт. Усиленная импортная цепочка с сальниками, органы управления стандартные на руле газ свет и глушение двигателя. Данный буксировщик уезжает в город Ижевск, Республика Лудмуртия к нашему одноклубнику Константину. Всем спасибо за просмотр. Пока!